Приветствую вас, друзья. Исходя из ролика, из названия ролика, я думаю, вы уже поняли, о чем пойдет речь. Поддержка проекта завершается с 29 апреля. Pop Light, к сожалению, умирает. Мы верили, верили в то, что игра будет на плаву, в то, что возможно будет обновы после Pop State, PUBG New State, извиняюсь, того же Pop мобайла 2 и Pop 2. Все верили, все думали, что... По крайней мере, игра точно не утонет. Но, увы. Итак, давайте прочтем же письмо от разработчиков. Поддержка проекта завершается с 29 апреля. Уважаемые игроки, мы немоеверно признательны верной армии поклонников за любовь и поддержку PopHight. Надеемся, в трудные дни пандемии COVID-19 наша Poplight помогла игрокам не скучать на самоизоляции. Да, это действительно так. Тут нельзя не согласиться с разработчиками. Действительно, эта игра в тот момент она просто была незаменимой, незаменимой для тех, у кого среднестатистические компьютеры слабенькие, я думаю, да. К сожалению, после долгих споров нам пришлось принять трудное решение и прекратить поддержку проекта. Наше путешествие подходит к концу. С прискорбием сообщаем, что поддержка Poplight завершится 29 апреля 2021 года. Расписание закрытия 30 марта 2021 года будет закрыта страница publight.com То есть официальный сайт будет уже недоступен Новые загрузки игры станут недоступны Новые загрузки игры угу. Ничего не понял? Ну ладно, ладно Пишите, кстати, в коммент комментах. Я просто первый раз сейчас читаю данную запись. А, еще никакой обзор не смотрел, ничего. Просто решил на своем канале для своих подписчиков уже выложить данную инфу. А, если есть догадки, то пишите о них. Дальше. 5.00 утра, 29 апреля 2021 года, окончание предоставления услуг. Ну вот это и есть, это и есть завершение самого проекта. То есть у нас есть ровно месяц. Вот сегодня 31 число, 29 числа следующего месяца уже проект будет закрыт. К сожалению, мы уже не сможем в него поиграть. 29 мая 2021 года в версии Lite заканчивается поддержка игроков. То есть, получается... Uh, как я правильно если понимаю, то после 29 апреля игра на плаву не будет, но будет работать в, ой, в форум. Техподдержка, да? Скорее всего, если я правильно понял. Идем дальше, идем дальше. Не забудьте ознакомиться с предыдущими объявлениями. Заметки разработчиков от ноября. Так, это нас не интересует, это уже было. Это предыдущая тема. Для прекращения обслуживания вы сможете, как и прежде, продолжать и тратить уже накопленный Элкоин. А, все, я понял. Имеется в виду, что э, валюта, которая у вас была из алкоина, она остается. Те же БПшки, очки, все в течение месяца это еще остается. То есть ничего не аннулируется пока. Страница Попхлайт и Facebook ВКонтакте... Остается недос... Ой, доступно после окончания предоставления услуг до дальнейшего оповещения. Если у вас остались вопросы относительно прекращения предоставления услуг, обратитесь в нашу службу поддержки пользователей. Приносим всем вам свои искренние извинения и выражаем глубокую признательность. А Нам и правда хочется верить, что вам понравилось проводить время вместе с нами и что вы будете следить за нашими новыми проектами. Спасибо за то, что играли в PUBG Итак, исходя из этого, какой можно сделать вывод? Вывод прост. Я считаю, что это очень глупая идея со стороны разработчиков. Закрывать такой проект нельзя было. Нельзя. Попросту. Это упрощенная версия платформы Steam PUBG и... Она, довольно, она была бесплатной, она была доступной, и мне кажется, наоборот, если бы разработчики больше уделили ей время, то есть добавили обновлений, а, занялись бы читерами и... Ну, какие-то, не знаю, может, какие-то отдельные патчноуты бы делали. То есть, э, в развитии участвовали игры, то все бы было хорошо. Опять же, не убирали внутриигровую валюту. Но это только первый вопрос. Теперь второй вопрос. Во что мы будем играть? Что мне стримить? Давайте так. В группе у меня есть на стенке закрепленная запись. Там стоит голосование, какая игра будет теперь на повседневку вместо Лайта. Да, я понимаю, конечно, что у нас есть еще месяц, что до 29 апреля мы можем играть еще в Лайт. В принципе, что я и буду делать до конца, пока игра сама не репнется. Но все-таки, все-таки я хочу перейти на другую игру. Ну и по сути у меня другого и выбора да, нету. Как только вы сочтете нужным... Вы можете проголосовать, перейти на мою группу ВК, ссылку я оставлю в описании. Перейдете в эту группу сделайте свой голос. Та игра, которая победит, ту я игру и буду стримить ежедневно. На данный момент проголосовало 44 человека. А голосование само продлится около недели, чтобы все могли проголосовать, чтобы не было. В сообществе я тоже также. Написал запись, чтобы люди вступали в группу ВК и голосовали там, потому что в сообществе не все видят записи, особенно обладатели ПК, в основном только видят в сообществе тех, кто сидят с телефона, потому что в телефонах есть новостная лента Ютуба, и там показывает вкладку Сообщества. В компьютере же такого нету. Там есть только вкладка сообщества то есть вручную надо заходить и самому это все смотреть. На ленте, к сожалению, она не отображается. В принципе, это все, что я хотел сказать. Ребят, еще раз повторюсь, я либо в закрепе, либо в описании данного ролика оставлю ссылку на группу ВК. И помни, что все будет зависеть только от вас, что что-то выберешь, что я и буду стримить. И что еще хотел сказать? На данный момент, на данный момент лидируют две игры, это PUBG Mobile и PUBG Steam. Steam, конечно же, лидирует, у него 19 голосов, у Mobile 11. Не знаю, может это Рофа, может люди действительно хотят видеть на моем канале Mobile. Пока что мне это неизвестно, Ну, еще раз повторюсь, выбор только от вас зависит. Первый день уже прошел, осталось 6 дней и я закрываю голосование. Так что... Будь добр, поучаствуй. Всем спасибо за внимание, ребят, и всем пока.